Сегодня мы поговорим о режимах наложения в редакторе Крита. Режимы наложения или смешивания слоев позволяют нам добиваться различных эффектов, которых, быть может, не всегда удобно добиваться с помощью фильтров, а иногда и невозможно. Мы подбираем различные тона для картинки, корректируем таким образом освещение, добавляем текстуру, светотени и создаем динамическую атмосферу. Разберемся вкратце, как этот инструмент работает в Крите. На разных примерах возьмем, допустим, фотографию и сделаем ей дубль слоя. У нас один слой накладывается на другой. По умолчанию у нас стоит режим наложения «Нормальный». Собственно, сами режимы наложения здесь и выбираются в панели «Слои» по выпадающему меню. При выбранном режиме наложения «нормальный» мы видим только верхний слой, если он такого же размера, как нижний, то верхний просто перекрывается то, что находится ниже. Выбирая другой какой-либо режим, мы тем самым смешиваем два слоя тем или иным образом. При этом мы можем регулировать как-то непрозрачность и смотреть, что у нас получается. Допустим, выберем режим наложения, который называется «Tone HSI», и увидим, что у нас уже какие-то изменения произошли, мы всегда можем отключить текущий слой выбранный, кликнув по иконке с глазиком, таким образом выключен слой, либо включен обратно. Кроме того, помимо использования режима наложения, совместно с ним можно регулировать непрозрачность для выбранного нами слоя и осмотреть также, что при этом меняется. Иногда изменения получаются кардинальные, иногда не слишком заметные. Возьмем другую фотографию, создадим ей новый слой и зальем этот слой каким-нибудь цветом, допустим красным. В режиме наложения нормальный у нас виден просто красный цвет и не видно нижнюю картинку. Но мы используем просто непрозрачность и уже видим, как появляется наша картинка снизу и видим, что у нас появляется такой Такое своеобразное тонирование И это при том, что мы еще даже не использовали никаких режимов наложения Мы просто добавили слой с цветом И задали этому слою непрозрачность Достаточно маленькую При этом мы также можем добавить какой-нибудь вариант режима наложения И также посмотреть, что изменилось Иногда бывает очень интересный эффект Допустим, такой Возьмем еще одну фотографию Также добавим новый слой Зальем его на этот раз синим Посмотрим, какой еще может быть эффект в данном случае. Используем режим наложения «Разница» и уменьшим режим непрозрачности. Снова мы получили достаточно интересный эффект такой тонировки. Достаточно маленькая непрозрачность и выбранный режим наложения. Совместно они работают. Режимов много, а у меня уже выбрано какое-то количество избранных режимов. По умолчанию список избранного он может быть у вас пустым. Добавлять в избранное достаточно легко. В принципе, его можно свернуть в любой момент, и, разворачивая все другие пункты меню, можно пробовать различные варианты, которые вам нравятся. Если вам понравился режим наложения, вы ставите до него галочку в чекбоксе, и этот режим у вас добавляется в «Избранном». Если галочку снять, из «Избранного» соответствующий режим пропадет. Допустим, в этой категории у меня выбрано два режима, из этой категории не выбрано ни одного. Из этой выбрано сразу 4. Вот. И Таким образом, создавая свой собственный набор, вы для себя можете подобрать наиболее оптимальные часто используемые режимы наложения. Еще раз, ставите чекбокс рядом с тем вариантом, который вам интересен, и он добавляется у вас в избранном. Снимаете чекбокс, он пропадает из избранного. Также при использовании режимов наложения можно создавать виньетки. Давайте посмотрим на примере портрета Филиппа IV, нарисованного Диего Виласкисом. Мы снова создадим ему дубль. Возьмем инструмент выделения эллипса и выделим часть изображения по центру. Далее мы сделаем растушевку, то бишь сделаем наши края не такими жесткими, более гладкими. Допустим, возьмем параметр радиуса 15 и сделаем инвертирование нашего выделения, чтобы выделен был не центр, а наоборот все, кроме центра. И зальем наше выделение черным цветом. Виньетка, она как правило создает такой эффект, как раз когда по краям у нас черный цвет, а в центре у нас изображение. Вот таким образом у нас получается без режимов наложения, но добавив режим наложения мягкий свет, мы получаем более интересный эффект. Также мы можем регулировать непрозрачность, чтобы получилось помягче. И у нас получается эффект виньеточки. У нас получилось, может быть, немножко грубовато, но мы можем растушевку в следующий раз, если нам не нравится, выбрать радиус побольше. Либо выделить саму область немножко по-другому, не так, как это сейчас сделано у меня. Еще один вариант использования режимов наложения – это когда мы смешиваем две разных картинки и создаем текстуру. Допустим, у меня есть фотография девушки и есть слой с бумагой. Если я его активирую, у меня слой с бумагой окажется поверх, и девушку мы не видим. Но используя простой режим наложения «Мягкий свет», снова его, у меня получается такой вот интересный эффект. Появилась у меня текстура, и при желании этой текстуре также можно задать непрозрачность, чтобы она была не такой активной, что ли. Дополнительно можно добавить эффект старой фотографии, у нас на канале был урок на эту тему, повторяться я не буду, но сам факт, да, что режимы наложения также используются и для текстуры тоже, вот так вот, без дополнительного слоя с картинкой и режима наложения, так вот с ним достаточно интересно получается. Вот таким образом режимы наложения, используемые в слоях, позволяют добиваться нам самых разных интересных эффектов. Эта возможность очень ценится в фотошопе, но она также доступна и в бесплатном редакторе Крита. Экспериментируйте, подбирайте свои варианты и используйте режимы наложения. Надеюсь было полезно, оставляйте комментарии под видео и пишите нам в социальных сетях. С вами был Михаил и Компьютерная Грамота. Всего вам доброго!